Приветствую всех любителей видеоигр, а игра, блядь, под названием... SAMURAI BATTLE JATE GROUND Мы с вами продолжаем с последней контрольной точки по той простой причине, почему. В прошлой серии мы сделали достаточно много, а это, во-первых, убежали от Аку, попали в третий уже, получается, мир. Помните, вот эту заставочку прекрасную, которая он говорит, что я Аку отправил его в будущее, но нет. Теперь же мы просыпаемся, опять же, неизвестно где, неизвестно в каком месте, в новой голове не понимаем, что происходит, потому что мы попали в какой-то другой мир и хотим, опять же таки, найти Аку и уничтожить его, чтобы наконец-то, наконец-то это все закончилось, закончились эти страдания. Опаньки, опаньки, опаньки, Акушечка летит. Так, Что? Что с ним, что с тобой? А, сожженные земли. Да, это я с... не понимаю. Где я? Купа, пролетел. Бедный маленький самурай. Аку. Аку. думала что сможешь вернуться в прошлое и уничтожить меня. Или сопли а он в будущем? Не понял. Я отправил тебя в место без прошлого и будущего. Без времени. Вот он где. Интересно. Без времени? Здесь все не то, чем кажется. И твоя судьба в моих руках. Отсюда есть только один выход. Смерть. Но рубить его бесполезно. Но это классно, он попытался плавать. так угорает вообще еще четко. Эхо, наверное, черепушек срезал. Да, все это было зря. Так, если помнить, он шел туда по прямой, значит, нам нужно вернуться. Он угорает, сейчас полетит куда-то. Нужно вернуться обратно немножко, посмотреть, что там за медаль. Аку! Аку! Ищет его этот вот добрый вот наш Этот самурай, Джек Ну как у вас настроение, ребятки? Как жить? Как это все? То есть смотрите, получается, что Вот эта вот интрушечка, вот эта вот прекрасная Которая была в самом начале, это конечно же Не то, чем кажется, а мы сначала вернемся Обратно, зачем? Я видел там какую-то монетку Вот она, да Все просто соткая, я за соткой вернулся Блин Я надеялся за чем-то другим Ну ничего Продолжаем с вами проходить игру. это самое главное. Самое хорошее. Не забрасываем. Да. Вроде бы, как я понял. Неплохо, неплохо. Отреагировал. Назовем это так. Так, это кто? На рыбу похож. какой то демо. Купа. Такое далекое расстояние. Это точно надо успеть. Вот этот взгляд. Это босс? Это мини-босс? Или кто? Тук, тук, тук, тук. Надо комбинировать, комбинировать Блин, Надо... Блин бля, Тихо, тихо, тихо тихо. И руби его Отлично Новое испытание начинается Прекрасно О, нам сразу же хилочку дали на всякий случай Надо с ним поговорить Джек, берегись лазеров В руках кельтских демонов Надо напасть на них раньше, чем они успеют выстрелить Почему бы не попробовать оружие с охватом побольше, чем мы сейчас Скажем, вот Хм, неплохая мысль. Сюрюкен. Плоская звездочка, которую можно метнуть во врага. Погнали. И ускоряемся. Шух, шух, шух, шух. Я думаю, мы будем проходить как? Блять, я вообще-то хотел напасть, только прямо, только-только хотел напасть и не вышло. Вот мне бесит, что он взлетает, а вот этого противника не подкидывает. Так вот, думаю, мы будем проходить главу в день. Тихо, тихо, тихо, тихо, нужно ускориться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Нельзя, нельзя ему давать атаковать То есть это такой прекрасный файтинг, где мы ходим, всех рубим Это прям даже дума, где мы ходим, всех стреляем А тут мы уничтожаем кельских демонов и не только Ух ты, еще Давай-давай-давай, руби-руби-руби Чтобы сделать противников слабже, нужно уничтожить медальон Ай, блин, я сделал специально подкатку ему, но ничего не вышло Так, следующий Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тих. Блин, опять Опять Я только вот подкат делаю И он уже на меня стрелять начинает Давай, давай Жалко, нет никаких захватов, Этого реально не хватает Опаньки, он тут стоит Привет, братюнька Великана Он же нас малой называет Малой Здоровенько Джек. Давно не виделись Шотландец Этот злобный демон Где-то поблизости Чары Аку Идут откуда-то Из-за гор За замком Значит Ничто не помешает мне Прорваться к замку Ступай с богом, я пойду найду дочек, а ты возьми-ка вот это. Бамбуковый посох, кусок бамбука, превращенный в оружие, обладает малой прочностью и ломает уже после пары стычек. Так, оружие экипируется в меню паузы, его можно быстро менять при бою помощи, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, используется бы сюда и так далее. Отлично, оскверненный император, отлично, мы ослабили зало, которое здесь находится с помощью этого медальона. Так, нам наверное сюда. Быстренько. Опа, опа, прыжочек нужен. Опа. Не допрыгнул. А вот теперь прекрасно. Жизни нам не отняли. Блин, но ну мне не нравится видом сбоку все-таки. Ну, реально, то есть э, здесь нельзя уклониться, здесь нельзя. Много чего нельзя сделать. Меня это не очень радует. Да, здесь можно поставить бы Хотя можно, можно уклониться, ладно. Но смысл от этого уклонения, если ты уклоняешься в пуль? Блять, забрать не могу, прикинь А вот, отлично. Огонь навыков, это все нужно собирать. Так, надо не забывать ломать предметы. Точно, точно. Вообще, позабыл я за это. Забил даже, так сказать. Это нужно делать обязательно. Почему? Монетки. То есть, мы копим, помните, да? Десять тысяч. Упаньки. А как этот сундук забрать? Стоп, какие у нас есть навыки? Стоп, мы же навыки хотели качать. Физические навыки. Что у нас тут? При движении нажмите ЛБ, чтобы сделать подкат и защититься. Бейте из подката для прицельной атаки. Вот это тема. Тема. Нажмите А, чтобы прыгнуть. А затем нажмите А, чтобы выполнить сальтовоз. Двойной прыжок, изучаем. Это вообще самая нужная вещь. Когда враги размера меньше вас будут близко, нажмите РБ, чтобы схватить и отбросить их. Блять, да реально захватов не хватает. Уми... А, уменьшение урона, получаемое во время атак врагов. Блять, РБ? Так это нужно, захват, это нужная тема. Добив вооруженного врага броском, Джек может разоружить его и получить новое оружие. Ебать, вот это круто Дополнительное увеличение здоровья Нажмите Б во время движения, а потом снова Б Чтобы выполнить двойной перекат Пледы. да охренеть Да здесь это просто мне все нужно Просто все Так, а что у нас еще есть? Я что-то вообще... Ой, стой, стой, стой, стой, подожди Так, боевые навыки Что у нас тут? Нажмите ЛБ, когда противник готовится нанести атаку Чтобы блокировать удар и провести контратаку Изучаем Освоить новое комбо кулаками Не хватает блин это улучшенное, да? То есть это долгое. А опять комбо, это очень нужные штуки. А что у нас тут про духовном? Когда шкала, это мы изучили. Увеличение времени, шансы выпадения. Блин, да здесь все реально нужно, это вообще круто. Так, предметы нам нет смысла смотреть. Дальние у нас есть, вон, бамбуковая Атака, Кя! вот, вот этой штукой лучше киа использовать, чем мечом. Потому что атака у него слабенькая, скорость маленькая. А вот Киа получше. Все, понятно, хорошо. Двойной прыжок. Не зря же я его изучил. Нам специально, видите, тут сказали: зайдите в навыки. Каня Нептуна наполненный магией, используется для изучения разных навыков. Вот, видите, все-таки эта штука реально нужна. Офигенный подкат! Офигеть, он долго катится! О, это очень круто! Я прям рад, что я залез в навыки. Это очень классно. Во-первых, мы смогли взять дополнительный сундук. Косарик, это хорошо. Во-вторых, изучить вот такой вот навык. Очень удобная тема. Мне уже нравится. Я думаю, плюс три сотки к огню навыков. Прекрасно. Я думаю, я уже буду использовать это в бою. О, это, это наверное, его дочки. Я помню, что у него это они, по-моему. Правильно? Да тихо ты, не руби их. Вот, мы сестры. Эй, у тебя новая прическа? Мы рассчитываем на тебя и поддерживаем во всем. Вот, возьми. Спасибо, мне пора. Победа будет за нами. You can. метательный кинжал с одним лезвием. Так, отлично. Джек, мне всегда хотелось с тобой познакомиться. Джек, вот возьмите, я пригодится. Мы на тебя рассчитываем. Это блюдо из набитой овечьими внутренностями из его же желудка. Проверьте деликатес восстанавливает среднее количество здоровья. Что самое классное мне это почему-то напоминает один сериал, очень такой хороший. Опа, стоп, не понял. Вы когда тут успели появиться? Алло. Давай-давай-давай, руби-руби Ну-ка классно, вот это очень классно Ну-ка, теперь захват Офигенно, просто класс И захват Блин, да это просто топ Он сбивает мало того же противника, так еще и добивать можно Еще и можно захват и тратить То есть, если он блокирует атаку, он меньше нас То его можно отпинать захватом Это очень хорошо Так, и куда мы теперь идем? Дверь может прор... Увидимся, малой Почему-то я так и думал А почему я сразу сюда не пошел? Да, правильно, да, закрытые двери не всегда могут быть сразу открыты Все верно Они бывают открываются чуть попозже Ну-ка Отлично, он его реально опрокинул Ну-ка, а если я убью его с захвата? Мне вот интересно Иди-ка сюда О, да ладно Они могут еще и откланяться от этого удара Блин, я думал, я его оружие получил а я только белую даму какую-то получу. Да тихо ты, не стреляйте ты там. Да, я вот его добью тоже. Да ладно, от захват это реально классно. Вот просто... Э, тихо, тихо, прицелься у него. Понятно. О, ворот открылись. Хорошо, значит нам туда. Я думал, хотел дверь сломать, а как-то не то. Не ну, так пошло как-то, все немножко. Похоже, эта дверь защищает проклятие Значит, рядом где-то должна быть статуя Аку, которая управляет дверью. Если уничтожите статую, проклятие спадет и дверь откроется. Вот, возьмите. Горячая вода. Обычная горячая вода восстанавливает немного здоровья. Почему я не забыл сказать чай? Чай. Это реально похоже на чашку с чаем. Ну реально, я не шучу. Ну, вы обратите внимание. Вот реально. Предмет. Блин, а тут не показываю. Жаль. Ну реально похоже на чашку чая, которую он дает. Откуда, блядь, этот огонь на оков прилетел только что? О, хпшечка Мы снова одеты Уничтожать самурая Да как же вы надоели Все блочит-то, реально Ну лупи, лупи его И теперь захват Блин, ну это все-таки штука класс. Отлично, я, у меня повышенный урон после огня Или они появляются послабже Да, это все-таки удачная штука Удачное приобретение Потому что, смотрите, я как делаю? Просто к ним подкатываюсь и это и с одного удара их вырубаю. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Тихо-тихо-тихо, хуяк, хуяк. хуяк. Блин, сейчас было классно. Хуяк, хуяк. О, вот эти уже помощнее. Потому что их меньше, типа, в количестве. Да, стоит и не стреляй ты по мне. Иди сюда, иди как папочка. А хватит блочить. Бля, они реально дважды блочат. И захват. Прекрасно. Так, нам по каких-то... Опаньки. Я вижу амулет. Ебать огромный. Опа, уклон, уклон. Лупи, лупи, лупи. А я его могу опрокинуть? Понятно, не могу. А я не могу, видите, он слишком большой. Уклон. Ай, тихо, уклониться хотел, не получилось Ран, ран, беги-беги-беги-беги Что-то что он там намеревается Я так и думал Давай-давай-давай-давай Ах, ты ж сука я, Он меня раздевает Ты что хочешь? На что ты там намекаешь, слышь? Да ладно, фига у меня раздел Я разозлился Типи, пизда ктёк Опа, чуть-чуть хилочка Отлично, открылась, открылась блин да у меня нормально так раздел вы видите вы посмотрите у меня даже волосы почернели это у меня наверное так покосал да Опрокинуть да, да. а прокинуть хотела она спит ой ладно это все эти шуточки Это очень плохо так мне больше интересно как как сломать вот там а я кажется знаю как сломать этот амулет надеюсь тут можно прицеливаться при при броске не реально здесь можно так статуя сломана прекрасно или туда как-то можно зайти? Подождите. -ка. Туда, по-моему, как-то можно подняться. Блин, у двойного прыжка мне не хватает. А здесь я подняться никак не могу. А прицелиться я не могу тоже, да? Блин, а он мне не дает прицелиться, реально? А если я зажму? Понятно. Хм. А если я сюда залезу? <тит> О, тихо, тихо, тихо Взял, сам себе проуронил про Блин, да ее как-то можно же сломать Да инфа сотка Ладно, я надеюсь, это будет в дальнейшем Либо я где-то что-то все-таки не заметил и не взял А, я статую не до конца сломал Все, я -дю -дю -дю -дю -дю -дю -дю -дю. Так Блин, а как что-то залезть, интересно Так, допустим Здесь уже закрыто. Стоп, ну мы же как-то сюда пришли. А, он сам упал. Это я помню. Блин, ладно, хорошо. Я не смогу ослабить противников на них. О, хилка. Надеюсь, он меня полностью устанавливает. Отлично. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А, вот и подъем. Ладно, я сомневался просто. Так. Джек, по тут просил передать тебе Камень пустыновозится, камень пустыновозится Наполнен магией, для улучшение различных навыков Ну тогда до свидания еще, увидимся Да я все, все, все, полдай мне сломать эту штуку Эту бочку Блин, а классная игра, мне нравится Сейчас кто-то нападет, спорим? Ну сейчас кто-то будет Я же сказал, ах ты же сука Минус, минус, минус, минус, минус да тих ты не стреляй. Минус. Ахренеть вас тут много. Вы чё, ребят? Да тих ты... Блин. Ай-яй-яй. Вот так-то делается. Они меня рукава порвали, газую. Ух ты... Ж... Я бы вас всех порвал. А, все рукава вернулись. Отлично. Взяли тут И вообще. Ничего не умеет по одному, что ли? Прям вообще. Как так-то? Я ж, я ж самурай. У нас тут принято один на один. Я там что-то забыл, я смотрю. Опа, огонь навыков. Как я его мог забыть? А это что? А это огонь кия. А, ну у меня уже полный кяк. Кстати, его надо уже использовать бы на чем стоп, а куда я поднимаюсь? По-моему, я уже пропустил этот подъем. Жаль. А жаль. Опа, нет, стоп А, вот, он поднимается, отлично. Ой как долго, ой как долго А я прыгать могу? Отлично, я могу прыгать, уже хорошо Чё, чё такое? Стоп, что? Окей, Я что-то сделал, ладно, ничего Деревянный лук, простой деревянный лук, примерно с таким джек-тенераус молодости Это лук новичка Экипируйте лук в меню оружия дальнего боя, затем выберите, о, ага, прицелится огонь. Так вот оно что. Так, а стрелы нужны, не нужны стрелы? Моя, я так и что мне стрел дадут. Так, для стрельбы нужно выбереть. ага. Так, экипировать, экипировать. Ребята, придется немножко задержаться. Я думаю, вы понимаете, о чем это я. Так вот оно к чему сделал. Надо сделать врагов послабее. А тут что, они толпой мало того, что нападают. Опа, огонечек. Мало того, что они нападают толпой на меня одного бедного родимого, так еще и не щадят нифига. тантору коварву ту рвут, полностью разденут и еще чем -то. Давайте проверим, можно ли луком это сломать. Тихо, тихо. Прицельный огонь. Отлично, сломал. А скринированный команда император. Гербы Золотой семьи были а скринительной магией. Акуи разбросаны по всему миру. Не успеваю дальше читать слишком быстро, но мы это уже читали в прошлой серии, как я помню. Поэтому все будет прекрасно. Хм. Так, смотрите, сейчас получается, мы убили тех, мы сейчас зачем движим? Мы движим зачем? Затем, чтобы, получается, изгнать зло из этого места. И тем самым прекрасно добраться. Так, погнали. Опаньки что там, ловушки. Знаете, что это мне напоминает? Мне это напомнило Персия. Ну, реально, прям, смотрите, вид сбоку. Прям, ну, это старая тема. Так, что у нас здесь? Что я взял? Золото сотку. Ладно, хорошо. Сотку золота тоже неплохо. Так, что у нас здесь? Волшебное зелье, которое на некоторое время увеличивает наносимый урон. О, такой хорошо. Вы угораете. Вы угораете? Реально, зачем мне возвращаться обратно за сундуком? Вы реально шутите? Пиздец, блядь. Гениально, хорошо. О, здесь очень удобный спуск. Хорошо. Очень практичный спуск. Хоп. Я такой с подкатиком к нему. Вот это вот каждый раз убирать меч, конечно, чтобы открыть Камень Нептуна. Ага, использовать магию для изучения некоторых навыков. Жизнь полная. Полный, отлично. Очень хорошо, мы прям вообще быстро так проходим. Сколько всего? 16 минут всего ушло. Опа, вот это я сейчас пулей видел. Так, если там нет прохода, нам сюда. Все верно. Опа, камешек. А, между меня же двойной прыжок есть. всегда я про него забываю. Есть двойной прыжок, нет двойного прыжка. Все есть, все, нет. Все. Опа, аку. Ну ой, аку хотел сказать. Другой самурай. Дверь потом мы зайдем. Сначала надо посмотреть, что нам есть. Йоу, Джек, хочешь выглядеть как конкретный самурай, у которого все четко. С этим враги конкретно обломают об тебе зубы и четко попадут от одного взгляда бои. Вот эти, конечно, слова. Так, что мы можем? Тренировку. Улучшать оружие, чтобы усилить быстрые и сильные IKI-атаки. Получить доступ к новым приемам и комбо. Изучай. У нас было всего 10 тысяч. Так, мало. Уровень оружия повыше. Ну, если все остальное оружие ломается, то даже и нет, наверное, смысла качать какое-то другое. Зачем? Если мы будем действовать с мечом, значит, все будет прекрасно. Правильно? Правильно. Зачем нам другое оружие, когда у нас есть это оружие? А мне кажется, кстати, что там по навыкам? Сколько у нас? Сколько у нас? У нас 4000. А чех хотел прокачать? Что хотел прокачать? А, новое комбо изучить. Точно. Это с руками. Освоите мощное комбо мечом XXY. Так, а что там дальше? Блокируйте атаку при помощи ЛБ, нажмите Игрыш и привести мощную контратаку с выпадом нескольких предметов. Еба. Так, освоите мощную комбо для кулака самурая. А почему для кулаков? Почему нет это? Подожди, где это эти усилия? Вот, вот это вот мы прокачивали, это все очень надо. Дополнительное здоровье, нажмите Б во время движения, снова нажмите Б, чтобы выполнить перекат. Очень нужная штука, двойное уклонение, это прям вообще... Удерживать ЛБ и прыжок, чтобы выполнить добрый прыжок и прыгнуть в два раза выше. Так, что-то дорогое дальше пошло. Так, что у нас там по навыкам вот здесь? Увеличение шанса выпадения предметов. Нужно, нужная штука. Во-первых, предметы это золото. Во-вторых, предметы это усиление атаки защита, да? Да. Бусидо, например, то же самое. Увеличение арсенала носимого оружия. Блять, это все надо прокачивать среднюю шанс предмета, значительное увеличение и самое огромное. Офигеть. А, то есть он количество предметов увеличивает. Сто. Здесь что будет падать? Вот это надо первым делом качать. Сто десять. То есть вот эта вот штука для увеличения навыков. Надо ее в первую очередь качать. блять а сколько следующее надо? Сколько надо следующее? Две тысячи сто. тысячи сто зелененьких. Ух, это мы будем долго, наверное, качать. Это будем первым делом показывать. Стоп, планом. Так, там что-то и там что-то. А не здесь просто бочки. И монетки. Сотка монеток. Нормально. Вот, огонь на аук. Уже пошла жара. Уже прекрасно. Уже качаем. Уже все хорошо. Отлично. Идем в путь. Джек, я видел, как кто-то большой теный шел к вершине горы. Должно быть и так у. Мне нужно идти. Будь осторожен, возьми это. Да, он мне столько хилок дали. Капец. А че так много? Ребят, немного ли мне хил? Вместе волшебный мечом, есть разнообразие, оружия для освоения. Отлично. Ну-ка. Отлично, опрокинули. Блин, ну они пока, ладно, они пока. Вот видите, я прокачал оружие, даже стало попроще. Стало попроще и получше. Опа! Вот это было неожиданно сейчас. Давайте, сейчас мы комбочка разная проведем красивенько. Опа. А огонь кстати, нормальное количество падает. Мне нравится. Вот огонь на ух, огонь на То есть по 45 с каждого уже падает Это очень хорошо Так, нам, судя по всему... Ух ты ж, бля А, все, я понял Ах ты ж, сука А если ты меня скинешь отсюда, то ты я же умру Ну или что там со мной -то не Так, ну мне, судя по всему, наверх давай, давай, давай, давай, давай Изи Так, какая там кнопка? Вот эта кнопка нам позволяет посмотреть, куда она Хорошо, а внизу есть что-нибудь интересное. Блять, нет, там внизу, походу, все очень плохо. Вот оно место, куда мы движем. Блин. Чего? Львы, вы что тут забыли, или кто они? Как они там, как Как этих врагов-то называют, я не помню. Но они меня напрягают. Опа, соточка. Ох ты ж. Ох ты ж, нифига себе! Вы ч, офигели? Тихо, тихо. Да ладно, он отразил! Он отразил мой захват. Вот, отлично. Достоять, да стоять, Захват. Испытание начинается. Патроны для пистолета. Что? Оружие экипируется во вкладке оружия дальнего боя. Пистолет, может быть. Нифига себе. А Ну-ка поймай ты его. Еще разок. Отлично. Так, патрон для пистолета, патроны для пулемета, да нифига тут разнообразие оружия. Вот это классно. Надо будет испробовать. Так, у меня сейчас лук стоит, хорошо. Блин, он почти с двойным прыжком добрался. То есть можно запрыгнуть и уже хорошо. Блин, двойной прыжок это тема все-таки. Ах ты ж нифига, ты что, офигел что ли? Блин, я захват хотел провести, прикиньте. Но пропустил. Патрон для пистолета, патрон для пистолета. Блин, оружие-то классное. Да? То есть на расстоянии можно фигать, Надо будет испробовать это все. Потому что, ну, как тут. На расстоянии, смотрите. Стандартный револьвер. Так, стопэ. Оружие дальнего боя. Отлично. Еще есть пулемет. У -у -у. Так, ну-ка. А что, я не могу это прицелиться там? Подожди. Все экипировано. Экипировать Атака, прочность Атака Ну прочность маленькая А вот атака у стрел нормальная Ну ладно, ничего Я не могу прицелиться То есть с него просто стрелять Я понял Так, а что там? Опа, там этот стоит И огонь этот Для улучшения навыков Тоже хорошо, тоже удобно Тоже практично Соточка, соточка, это хорошо Так, что ты скажешь? С жуками-ротами хорошо справляются стрелы И пули вот оно что, стрелы и пули, значит. Ясно. Хорошая подсказка. Отличнейшая подсказка. Стрелы и пули с жуками. Хорошо. Нефасотка, что здесь что-то не так. Что-то здесь будет с жуками связано. Ой, я понял, как можно себя ускорить. Вы видели там сундук? Я бы до него интересно двумя прыжками бы дотянулся. Да стой ты! То... Нифига, не уроны наносит! Ты что, охренел, что ли? Захват. Ты тихо, ты тихо ты. Ебать, он меня один покоцал. Захват, захват. Еще один, еще один. Блин, этими захватами, конечно, очень сильно себя поко покоцал. Так, хорошо. Тут наверху мы взяли сундук. Там патроны фиг с ними. До того сундука я так не допрыгнул просто. Да ладно, я сюда упал, че? чтобы, Чтобы все заново пробежать. Бля, да ладно. Мне так лень. Блин, я надеялся допрыгнуть. Это реально ускоряет движение. Это прям очень реально ускоряет меня. Так, интересно, я до туда двойным прыжком? Блин, навряд ли. Не допрыгивай, прикиньте. Так, это уклонение. Прекрасно. Ладно, значит у нас будет другой шанс это забрать. Если двойным прыжком нельзя забрать, значит можно забрать одиночку. О, полторашечка. Блин, ну я думаю, все-таки меч улучшать. Потому что, во-первых, он не ломается. Не, можно будет еще что-то прокачать, кроме меча. Но это уже мы посмотрим, в принципе, позже. Так. А, вот и подъем. Все ясно. Я думаю, этот подъем прям туда, куда мне надо. Бля, а там же круг придется, да, делать? Опять. Опять туда, потом сюда. Ну, запрыгни. Так, здорово, братень. Что я здесь делаю до сих пор? Это просто вопрос был и все Вопрос под ковырка. А, вон, видите, нам туда как раз, к тому сундуку Дух бы сюда сотка Прекрасно, осталось пару тысяч этого накопить Блин, я такой покоцанный Как я буду сражаться, скажите мне Он меня чуть не отпинал Это я все своими захватами, все, пуля Горячая вода, вот видите, на чай реально похоже, Реально на чай похоже. Блин, я там уже не заберусь, да? Блин, такой круг мотать И все ради сундука а еще, когда он падает, так пищит, когда его сбрасывают с этого с ускорения. Цепляйся. Прыжочек. Ну, это реально его ускоряет. Это как-то быстрее. Да, он долго приземляется, но это все равно как-то быстрее. Так, здесь дух мы забрали наверху. Больше ничего нет. Идем дальше. Отлично, хилка. Хорошо. А, ну можно было и здесь приземлиться. Понятно, я понял. Так, вон и Жуки. А, во! Ох, ты ж, ох, ты ж, блядь! Ну-ка, выстрел по нему. Отлично, изи. Я понял, изи. Так, где мое задание? Мое задание наверху. Там что-то есть. А я хочу вниз. Я вниз могу спуститься? Да, вот, могу, прекрасно. Так, хорошо. Хорошо. Так, здесь что-то сто процентов есть. Даже нам задание наверху показывает. От горы светит большой магии. Крокодилы вернулись. Захват Так, я что-нибудь забрал у него? Нет Иди сюда А у тебя? Тоже нет А у тебя? Тоже нет Только духи бы сюда. Мне кажется, надо прокачивать арсенал Чтобы получить еще больше видов оружия Огонь навыков огонь О, прекрасно Вот Опаньки Ух ты что, ладно Ладно, есть другое решение Тихо Тихо. А если я буду делать вот так? Тюм, тюм-тюн-тюм-тюм-тюм. Да ладно, я их так быстро расстреливаю все. Классно, мне нравится. <с? <с?> я бы сейчас был. Знаете, я сейчас как в гетто себя почувствовал. Я просто быстро всех отстрелял, и все. Опаньки, я какую-то дверь где-то сейчас открыл. А где? Нет, я сундук открыл. Хорошо, ладно. Хорошо. Еще соточка. Я думаю, это все-таки редкая штука. Ага. Нас опять учат экипировать оружие дальнего боя. Я же говорил 100%. Нас этому учат просто. Вот реально. Да-да-да-да, потом. Так, где пистолет? Мне он понравился. Классная штука. Реально классная. Так, а что там еще есть где-нибудь, какие-нибудь пасхалочки, какие-нибудь скрытности какие-нибудь? Прямо типа... Нет, все, то есть это все, что я сделал. Получается, я опять оставил. А, это хилка. Она мне не нужна, представьте. Вот это классно. Так, куда нам там, я забыл. Понятно, нам направо, да? Правильно? Да, нам направо, нам наверх. ну а если бы, прикиньте, если бы я туда не пошел. Ой, очень удобно, что сделали, можно забраться наверх. Все, хорошо, я помню, что нам туда. Блин, долго на этот раз как-то? Или это так же? Ну-ка, я могу стрелять? Блять, могу. Блин, это самое лучшее, что можно было придумать в этой игре. Оружие. Да, до конца теста. Далеко еще до конца главы? А оружие здесь решает, по-моему. Зачем меч, когда есть пули? Пошел он, пошел он, пошел он, пошел он, пошел он, пошел он. пошел он. Я понял. Я помню, что с пистолета можно справиться совсем, но патроны кончаются. Я думаю, что в конце главы будет босс. Попробуем босса завалить чисто стрелковым оружием. Попробуем? Так, чем-то внизу есть? Я вижу медальон. Ебань. Подожди, стой, уберись, уберись. Не просто так медали эту штуку. Оружие дальнего... Интересно, далеко стреляет? Главное прицелиться. Ты ладно, я даже не видел этой штуки. Это насколько надо быть, было бы было быть внимательным. Блять, я не могу настроиться. Так, так. Да тихо ты. Огонь. Попал? Нет, прикиньте. Я не пойду обратно. Да я не попадаю, прикиньте. Отлично, попал. Она летит ко мне. нет. Классно, я попал. Так, едем дальше. Едем дальше. Так. один патрон всего осталось, он скоро сломается. Блин, а жаль. А так жалко. Ну, реально скоро сломается. А, ну, чтобы новое получить, можно будет убивать противников. Так я понимаю. Надеюсь, чисто починка, а не за золото. Потому что мне и так золото уходит в никуда. Так, что у нас тут? Тут у нас монеточки. Хорошо. Пока больше ничего здесь не вижу. Такого скрытного что-то. А туда? Упаньки, а что там? А, ну я и так туда поднимаюсь. Не, я не туда поднимаюсь. Туда надо будет упасть о, самурай новый От пледиков до пулеметов, бэйби В лавке твоего братишки найдется все Так, продать А я могу, в принципе, это еще и все продавать Вот это классно Так, 20 тысяч тренировка с мечом Починить 350 Да вы угорать, а че так дорого? Блять, я не готов Я не готов А давайте продадим патрон от пулемета Сколько они будут? 10 монеток, да так мало Прикинь, вот очень классно Что меч не надо чинить Вот это да, это плюс Ладно, короче, посмотрим, будем ли мы его чинить или нет Я что-то очень сомневаюсь, потому что я хочу его чинить На самом деле А я очень хорошо Что я могу сюда приземлиться 2000, но в принципе класс Опаньки Понятно Тихо, тихо, тихо, тихо, в прыжке, в прыжке В прыжке да тихо, ладно, я понял Тихо, в прыжке А, хорошо Да, б***. Как они Хорошо, что здесь эти, как э, Да, да хватит стрелять, ты мне. Я даже подпрыгнуть не могу Они не дают Так, тихо, подожди, сюда, ка я на лук поменяюсь У лука еще много этих стрел Минус Минус, отлично. Да, реально. Они просто блин, тут, тут взлетали. Тут капец. Жизни вообще не оставили. Я, я думаю, использую на это. На босса На дате. Посох с длинной рукой и широким лезвенным крюком. Наносит огромный урон. О, вот это класс. Так, здесь здесь что-нибудь есть такое? Здесь я просто упаду вниз, да? А смысл того, что я упаду вниз? Я пойду все заново. Я понял. Если я упаду вниз, я пройду все заново. Прекрасно. Так, здесь мне нигде не забраться Так, подождите-ка на него посмотреть хотя бы Оружие Да тихо Атака Очень маленькая прочность Плохая скорость и плохая киай Киай хорошая только получается У этой штуки Вот, у бамбука, то есть я вот так могу умелеть, да? Блин, а классно А это очень классно на самом деле Ну, пока с волшебным мечом а я могу как-нибудь экипировать по-другому оружию дальнего? А, нет, не могу, только так, да? Ну все, хорошо, пока с пистолетом походим. Там мало патронов осталось, но ничего. Лук тоже стреляет быстро. Это удобно. Так, стоп, сколько у меня там, я забыл. А сколько надо на следующую прокачку с оружием? На тренировку? 20 тысяч, еще 7 тысяч осталось. Если, если мне понравится что-нибудь еще. То есть оружие, в принципе, быстро переключается. Отлично, есть Киа, есть нагати. И спробуем. Я думаю, что здесь что-то точно будет. Ой, как долго. Тихо, тихо, тихо, тихо. Подожди. Подожди. Как тут это? Ага, вот. Да тихо. Понятно, короче. Короче, просто. Револьвер скоро сломается. Я понял. Пару выстрелов осталось. Блин, тут точно что-то будет. Я не верю, что. Что это просто, так сказать. Ну.. Просто вот, вот эти вот чуваки, которые... Сколько? Штук 30, ладно. Будем считать, да? там Может, штук, ну, 50 максимум. Я не знаю, сколько их я убил. Что это все. Фасотка, не все. Вот, интрушечка началась. Точно, босс. Как обычно, да? В каждой игре будет босс. Чтобы мы попали в другой мир. И он проявил, может, все так... Ебанись. Ребят, вы откуда такие появились, блять? А почему у вас двое, я один? Бать, не пизда. Не пизда, мне пизда, мне. Револьвер сломался. Где мой этот лук? Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. А, ладно, они какие-то язычные. Стоп, чё? Я так что в него стрелял. А зачем его выключил? Хавось. Бля, а лук реально работает? Рук, лук скоро сломается. Лук сломался. Что, все теперь в ручками? Да иди, иди иди иди ты к нему. Бери-ка свою... А, стоп. А, да, бери. Давай. Вот это классно. Вот это урон на четко. И у него тоже, да, ручка сломал. Ну, сейчас я теперь раздушу у него руку сломал. Ладно, это было изи. Это был самый босс пока что. Ну, че я их расстрелял? Изи же, видите как. Соберитесь и сокрушите, самураи. Ах ты ж... Стоп, он их двоих разных соединяет в одного. Они меч... А, ну они меня даже не побоются. Да ладно, он реально двух. Еще и увеличил в два раза его. Так, подожди-ка. У меня там это есть такая штучка, вот, называется бамбуковый посох. У него киаи хорошо выходит. Ну-ка, иди -ка сюда. Ну-ка, давай посмотрим, как сколько она киаи наносит. Вот это теперь босс. Блан, так слабо. Ага. Все, и закончилась. Понятно. Теперь вот с ним поработаем пока. Да, ну он реально урон наносит. Я блок... Блин, я блок поставил. Он пробивает мой блок. Ну ладно, ты угораешь. Тихо. Отлично. Два... Три, три удара. Два. Три. Я же сказал, три удара. Раз. Два. А, лупим, лупим, лупим. А если она на Y... Тихо. Блок, блок, блок. Опять надо было. Блок поставить, я не успел. Но тут есть хилка. Что то там кул cool кик, то он там сказал, не успел понять. Отлично, я могу его блок сломать, это очень хорошо. Главное, что у меня полное здоровье было. Ага, очень удобно. Тихо, держи блок. Ай а если я с, с подкатом? О, это тоже классно. Отлично, победа. Его я тоже сокрушил. Почему он держит в руках меч И из него опять же таки упал этот кулон Ну значит судя по всему будем каждую главу уничтожать какого-то босса У которого будет вот такой вот кулон Который надо обязательно ему уничтожить Чтобы попасть Аку я выберусь отсюда Вернусь в прошлое и уничтожу тебя навсегда И сейчас будет эпично вот так порежет его Да эпично ну и по это... Ты сказать, понятное дело, делу 2, а тут 2, резко... 2, а его куда-то 5, 5, 5, 5, 5, Три косаря мы, кстати, получили, получается, просто за прохождение, да, это тоже классно. 26 минут, но это раз дольше, дольше, чем обычно. Но самое главное, что дело проходит быстро. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, конечно же, предлагайте игры для обзоров. Спасибо за просмотр. Все, ребята, всем пока.